получить пару ответов на некоторые вопросы и все, потому что я запутался и не понимаю, что есть правильно. Для этого я считаю, что я лучше опишу ситуацию, Давай. естественно. Все мы можем, да? Да. Вот, пошел в армию и и вы сами знаете, как там все работает, как все устроено, вот. Но я не знаю, как белая армия. Да. Я думаю, примерно как и российская. Ну, в общем, я очень много думал, занимался какими-то самокопаниями, что-то искал, себе выискивал. Вот. И сложилась еще такая ситуация, я думаю, она тоже сыграла какую-то роль определенную. Мое взаимоотношение со служивцами, оно было не очень, скажем так, положительным. Вот Фактически я был, скажем, сам по себе. Ну, было пару товарищей, но это несерьезно. Вот. И в таком состоянии находился долгое время, и со временем обнаружил, что я начал все больше и больше копаться в себе, негативно мыслить и думать о себе негативно. Вот. Но тем самым я думал о своем будущем, и чем ближе я был к дембелю, тем сильнее думал о своем будущем. И как я вам уже сказал, что я читал немало книг да и много разной информации, я, знаете, для себя открыл какую-то новую ну, реальность, увидел... Немножко с другой стороны на все открылось как-то создание шире. Я понял, что моя жизнь, которую я проживал до этого времени, не совсем меня устраивает и не то направление, куда я иду, и что можно добиваться большего, достигать каких-то высот, успехов. И по приходу домой я был очень мотивирован и очень был готов что-то делать. Но обнаружил, что мне мешают какие-то мои глубины, внутренние установки, какие-то убеждения. То есть что-то внутри меня ограничивает, тянет назад. Вот. И за последнее время своих размышлений я пришел к следующему выводу, к своему анализу, да, что проблема моя заключается, наверное, в низкой самооценке, в нижней самооценке, которая длится уже, наверное, давно. Она сформировала во мне неправильные привычки, неправильные убеждения, неправильное восприятие, которые так сильно закрепились во мне. И теперь для того, чтобы я смог изменить свою жизнь, себя, на мой взгляд, необходимо копнуть внутрь себя, выявить эти установки, достать их убеждения, да, и переработать, перестроить как-то. Вот, По-другому начать думать о себе, так? Ну, воспринимать себя иначе. Вот, Я к этому пришел, потому что я думаю о себе плохо, у меня мышление Негативное стало. Ничего положительного, я мысли у меня о себе только негативные, ну, как бы во всем вижу только плохое. И вот вопрос мой в том, наверное, заключается: что с чего, наверное, начать? И как это вот? Ну да, наверное, с чего начать? И с чем работать вообще? С установками, с убеждениями, или, или самооценку повышать свою. То есть вот. Uh -huh. Вот, наверное, мой вопрос. Спасибо, что выслушали. Да, хорошо. Смотрите, дело в том, что вы говорите примерно так же, как и большая часть населения на сегодняшний день, потому что у вас в голове вот, вот эти вот представления о глубинных установках, убеждениях и каких-то ограничивающих убеждениях, все, что вы сейчас перечислили, да? И uh -huh. вы, вы как бы исходя из этих данных, исходя из этой информации логичным образом говорить, если у меня проблема с самооценкой, надо ее повышать. Если у меня есть ограничивающие убеждения, их надо найти и нейтрализовать. Если у меня негативное да. мышление, надо его поменять. Правильно? Да. И Конечно. все кажется очень логичным. Согласны? Ну, то есть это логично. Угу. Но дело заключается в том, что этих вещей не существует. Все, что вы сейчас а, перечислили, этого не существует. Не существует низкой самооценки. Не существует ограничивающих каких-то убеждений. Не существует негативного мышления о себе. Этого не существует. Это мы так назвали. Мы что-то так назвали. Понимаете, о чем я? То есть, условно говоря, вот дерево на улице, оно растет. И мы можем назвать это дерево по-разному. Но это все равно дерево, оно там растет. А вот этих вещей их просто нету. Их назвали, но их на самом деле нету. То есть вот в этом самый важный момент это понять что вот этих вещей, их не существует. И тогда становится все уже иначе. Вот предположим, что у вас нет негативных убеждений, нет негативного мышления и нет низкой самооценки. Что вы на этом мне скажете? Угу. но я думаю, в это надо поверить. Нет, нет, смотрите, а то, что вы в это поверите, это же не изменит вашу текущую ситуацию. В этом-то весь смысл. Что на сегодняшний день у вас есть какие-то проблемы, с которыми вы ежедневно да. сталкиваетесь. Вот проблемы, с которыми вы ежедневно сталкиваетесь, это реальные вещи, которые мешают вам двигаться вперед. Согласны? Да, согласны. Реальные да, вещи. А теперь давайте уберем вот эти представления и сосредоточимся на проблемах, которые есть. И первая задача – правильно сформулировать эти проблемы. Ежедневные проблемы – это какие? Ну, например, я бы мог вам сказать так, что… У вас есть некая неуверенность каждый день, которая проявляется. Правильно? Да. Есть такое. Чувствую. Дальше. Есть негативная оценка своих предыдущих поступков. Такое тоже есть? Да, прошлых. Прошлых, прошлых да, поступков. То есть, смотрите. Некая неуверенность в своих действиях, которые я собираюсь сделать. Негативное отношение к моим предыдущим поступкам в прошлом. Да. И это каждый день всплывает. Я собираюсь что-то делать, неуверенность. Я вспоминаю, как когда-то что-то делал, негативное отношение к себе. Так? Да, ассоциация с прошлым, да. Не-не-не, просто, вот. просто думайте, Правильно. что два да, вот этих момента. Давайте пока возьмем их. Теперь давайте возьмем да, не, да. неуверенность. Возьмем неуверенность. На самом деле неуверенности тоже никакой нет. То есть это тоже термин, который, за которым что-то должно стоять. Что-то за ним есть. Что значит неуверенность? Это значит, что когда вы что-то собираетесь сделать, например, даже новое что-то, вы начинаете переживать за то, что будет негативный исход ваших каких-то действий, которые вы планируете. Правильно? Да. Да. да. да. То есть любой человек, Верно. у которого будут какие-то планы, и он, переживает за исход этих планов, он тут же будет сталкиваться с неуверенностью. Правильно? Да. А что такое неуверенность? Это страх. У вас возникает страх, что произойдет все плохо, у вас не получится, вы не справитесь, у вас ничего не, не выйдет. Так? Да. Значит, Негативный исход. Да. Каждый день вы испытываете страх за то, что планируете делать. Получается да. так, наверное, да. И каждый раз это возникает в разных направлениях. То есть, например, подумал найти работу, подумал заняться чем-то. То есть разные направления, а везде страх, страх, страх, страх, и тут страх. Так? Да, появилось да. много страхов. Да. Это то, что ежедневно с вами происходит. Угу. Это и есть конкретная проблема. Давайте предположим, у вас этого страха нет. Ну, мы его скорректировали, его нету. Теперь, получается, вам ничто не мешает реализовывать свои планы. И никакой неуверенности нет, если вы спокойно ко всем своим планам относитесь. Правильно? Получается так. Значит, убрать ежедневный возникающий страх – это и есть первая задача. Mm -hmm. Теперь второе, yeah. второе. Стойте, пока еще не все. Второе – когда вы вспоминаете свои прошлые поступки, вы чувствуете вину и стыд. И злость на самого себя, когда негативно воспринимаете поступки. Объясняйте это. Вот тут я ошибся, вот тут я соглупил, тут струсил, тут поступил неправильно. Правильно? Да, да. И у вас в этот момент возникают уже не страх, а негативные эмоции. Такие как злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины. Верно. И получается, что вы ежедневно их испытываете. Да, да. А предположим, Сейчас, да. что вы вспоминаете прошлое, а этих негативных эмоций у вас нет, тогда вас ничего и не будет как бы задевать из того прошлого, что у вас есть, правильно? Да, логично. А теперь Сейчас. возьмем еще дальше что если вы поменяли свое восприятие к своим поступкам в прошлом, это формирует ваши новые представления о себе. И новые убеждения да. о себе. Правильно? То есть мы меняем Конечно. восприятие в настоящем, к тем поступкам, которые вызывают негативные эмоции, и получаем в итоге в результате изменения мышления, изменения установок, изменения убеждений. Потому что напрямую убеждения, установки и мышления никто поменять не может. То, что оно у вас сейчас такое, это следствие вашего текущего мировосприятия. А ваше текущее мировосприятие – следствие вашего жизненного опыта. А жизненный опыт вы свой переписать не можете. Поэтому ключевые моменты заключаются в том, чтобы разбирать ситуации, которые вызывают страх, то есть планы на будущее, например, и разбирать ситуации, которые сейчас вызывают негативные эмоции, связанные с вашими поступками в прошлом. И вот делая это ежедневно, текущие uh -huh. свои тревожные ситуации негативные эмоции, вы, получается, вот эти негативные эмоции и страх, и другие негативные эмоции, ежедневные, вы их уменьшаете. И получается, изо дня в день чувствуете себя все лучше и лучше в эмоциональном плане. Звучит <Звуки> довольно <звуки> просто. В этом-то вся, этом вся суть, что это все на самом деле просто, и первая проблема, наверное, 80% проблемы, это неправильное представление о том, какая у меня проблема. Если вы говорите о том, что у вас ежедневно возникают негативные эмоции, это то, с чем надо работать, чтобы они ежедневно возникать перестали. Для того, чтобы это произошло, вам нужно просто фиксировать события и разбирать. Вам нужно фиксировать эти события и менять к ним восприятие. Разбирать – это и есть менять восприятие. И то таким есть, образом это... сокращать их количество. А, разбираться откуда что берется? Нет, есть, или... не откуда что берется. А менять восприятие конкретному вашему поведению, ну, конкретным событиям. Например, вот сегодня у вас был страх, точнее неуверенность за что-то, что вы планировали делать? А, вот. Да, во взаимоотношении с людьми страх. Конкретно вы собирались с кем-то встретиться и начинали за это переживать. Что подумает о вас человек? Э, примерно так, да. Вот это отдельная ситуация. Например, подумал пойти встретиться там с другом, а вдруг он обо мне плохо подумает. Это тревога, C -тревога. это АБЦ-схема. Вы фиксируете это событие и прорабатываете. В следующий раз, когда вам предстоит встреча с другом, вы будете спокойнее к этому относиться. А если проработаете так все ситуации, вы ко всем ситуациям будете спокойнее относиться. Далее, если, например, у вас есть свое воспоминание какое-то, вы что-то сделали, например, у вас есть какой-то поступок, за который вы себя вините? Ну, думаю, такие есть, да. Можете любой слово. пример привести. Ну, либо стыд, либо чувство вины. Mm -hmm. Я не знаю, ну, например, условно нагрубил там маме. Э, Сказал маме время. конкретные слова, допустим, четко мне лезешь, да? Вот, например, так сказали. Грубо, да, что-то, да. Пусть это конкретная ситуация. Вспомнил, как сказал маме, что ко мне лезешь. Б. Я плохой сын. С. Вина. Это событие зафиксировано вот так по АБЦ схеме. И также вы его должны будете разобрать, чтобы поменять к нему восприятие. И таким <с образом вы в настоящее время меняете восприятие к отдельным своим событиям, которые сейчас есть в вашей жизни. Благодаря этому убираете негативные эмоции, формируете правильное мышление, правильное убеждение. Вот так это работает? Что ли? Да, вот так это и работает. В этом вся прелесть, вся прелесть вот этого момента, что на самом деле любой человек в любой момент времени может воспринимать абсолютно все в своей жизни так, как ему для этого выгодно. Вопрос в том, что вы просто автоматически сейчас воспринимаете все вещи. И этот автомат, он дает вам эти негативные эмоции. Ваша задача определять те события, на которые они возникают, менять к ним восприятие и спокойно к ним относиться. И это убирает все негативные эмоции жизни и все ваши ограничения, которые вы видите на сегодняшний день у себя. Mm -hmm. Мне же в свою очередь сказала, что необходимо начать с убеждений, которые у меня заложены в голове, выписать их, да? выявить... С и, них начать. И это, и это будет просто, а, просто написанные убеждения на бумаге, м, не отражающие ничего. Угу. То есть не работает. Вообще не работает. Не... Если мы возьмем это все, давайте мы возьмем просто для примера другие сферы вашей жизни. Можно я, извиняюсь, перебью на секундочку, я забыл точнить главный такой еще момент. Смысл в том, что я это все в себе увидел, свои неправильные реакции, там, да, восприятия, которые приносят мне деструктивный результат. Я это все понял. Вот. И захотел изменить себя. Поэтому я и запутался в непонимании, с чего начать, как мне поменять себя? Вот. Вот. Тоже я сейчас мнение. вам отвечу. Вот вы все. занимаетесь же спортом, правильно? Да, да. Как вы думаете, вот если к вам придет друг? и скажет, слушай, вот у тебя э, такая классная фигура, как мне такого же атлетического телосложения добиться? Вы что ему скажете? Засмущаюсь, наверное. <laughs> да. Ну, я имею в виду реально, что вы ему посоветуете? Вот он прям очень хочет. Что ему надо делать для этого? Ну, наверное, передам свой опыт, свой... ну, что делал я. Ну, скажите, что ему надо делать. Ну, вот вам друг подошел, и Добр... конкретно скажете, что делать? Ну, чтобы, наверное, расписал план занятий. А что значит план занятий? Разве от плана занятий у него фигура появится? Ну, типа, что ему делать, там, бегать, либо прыгать? Ну, определите конкретно, что с этим делать разве нет? нет? ну то есть если вы ему сказали определить, что тебе конкретно делать, разве это сделает из него у него хорошую фигуру? разве это ему даст хорошую фигуру? что даст ему хорошую фигуру? А, хорошо, я думаю повторение каких-то тренировок упражнений. тренировок тренировок упражнений как часто? насколько это возможно регулярно физически. Но регулярно, конечно, да, постоянно вот повторять, да. Если он будет соблюдать это, постоянно это делать, то он приведет себя к, к атлетической форме. А да. если еще и будет делать правильно, то это ускорит процесс. А если он еще при этом будет питаться правильно, это еще ускорит процесс. Но это будет, значит, что ежедневно. ежедневно ему надо это делать. Ежедневно правильно питаться. Там не есть лишнего, заниматься спортом регулярно, следить за нагрузками, увеличивать их там и так далее. То есть получается, что ему надо каждый день работать над этим, упражняться, и это приведет его в итоге к хорошему телосложению. А возьмем другую ситуацию, например, английский язык. Вот если вы хотите выучить английский язык, что вам для этого нужно сделать? Найти хорошего учителя. А он что будет с вами делать? Обучать. А как? Ну, На регулярной да. основе вы будете изучать новые слова, учить их, проговаривать, говорить, переводить, там. вот этим заниматься. То есть ну, это тоже регулярная да. работа, и тогда человек владеет языком. Я, здесь тоже самый принцип, да, что вы ежедневно делаете те действия, которые формируют ваше правильное мышление Ваше эмоциональное спокойствие и дают вам вот эти навыки. Вот я тоже думал об этом. То есть мне необходимо определить для себя какие-то правила, наверное, правильные, да? то есть правильные действия ну, для да. себя. Правильные и их действия, да. И их выполнять. Но их всего два. Какие? Фиксировать и разбирать события. А насчет того, что я объяснил, чтобы изменить себя, разве это то, что нужно? А ну, вы хотите не изменить себя как человека, вы хотите получить преимущество над собой текущим. Ну Улучшить себя, да, избавить себя от лишнего, от разрушающего. Да. И для этого вы и делаете это. Если вы фиксируете, разбираете все события, которые вызывают негативные эмоции, то вы их убираете из своей жизни. А значит, становитесь увереннее в себе, спокойнее, лучше начинаете общаться с людьми и так далее. Угу. А как насчет, я ну, тоже начитался там всякого, вот негативное мышление, да? Ну, Его как такового тоже ну, да. нет, потому что это просто ваше восприятие отдельных ситуаций. Типа негативное мышление, там человек, например, думает, я неудачник, но он так думает на основе вот этой ситуации, вот этой, вот этой, вот этой и вот этой. Получается его негативное мышление всего лишь следствие отдельных восприятий, отдельных ситуаций. Получается, это и есть основа всех проблем. То есть да. восприятие моих... Да. То есть мои восприятия, получается, и все... Ежедневное да? ваше Ситуация. восприятие и есть основная проблема. Да? Ну, то есть, да. И вот поэтому люди мучаются годами, так же, как вы, ищут информацию, находят, им там говорят, пиши дневники, жги фотографии, делай ритуалы, делай медитации, проговаривай, а это не работает, потому что есть определенные правила, как в этой жизни вообще что-либо меняется, и никто эти правила не может нарушить, то есть вам все равно придется это делать, если вы хотите добиться этого результата. То есть не может к вам прийти друг и сказать, я хочу такую же фигуру, как у тебя, но при этом я ничего не буду делать нового. Вы ему скажете, ну тогда у тебя не будет этого. Это логично. Но если он делает да. что-то новое для себя, он получает новый результат. Но действия, они всегда достаточно простые, но при этом имеют ежедневный характер. То есть ему и вам надо ежедневно работать, совершать правильные действия, чтобы получать результаты. Угу. Спасибо. Лишнее отпала я думаю, наверное. Да. Кстати, вы, вы же приобрели видеокурс, и получается, да. что там как раз рассказываются о трех ключевых действиях. Избавление от панических атак – целая технология. Технология фиксации и разбора тревожных событий – это будет в видеокурсе. Технология фиксации и разбора негативных эмоций – все то, что я вам сейчас рассказал, дана технология в видеокурсе с примерами. То есть я вам расскажу, там, как это все делать, покажу на примере вот такой пример, как тут делаем, вот тут такой пример, вот тут делаем, вот так. И ваша задача на основе этих примеров потом делать это у себя, на своих ситуациях. И все, вы просто берете готовую разработанную технологию, ее внедряете в свою жизнь и получаете результат. Все, что делаю я на курсе психотерапии, это беру эту же технологию, абсолютно эту же самую технологию, и сам внедряю в жизнь своих клиентов. Вот и вся разница. То есть я делаю это сам, а вы помогаете. Да, а разница. я внедряю, прям говорю здесь вот так, тут вот так, тут вот так, и, а постоянная обратная связь. И получается, что человек, он как бы как с тренером занимается. То есть вы здесь занимаетесь да. по мануалу сами, а там получается на курсе человек как бы занимается вместе со мной и я ему все подсказываю, говорю как лучше, как правильно Ошибки исправляю, не даю делать лишнего, все время держу его в фокусе И мы с ним ежедневно каждый день в чате Skype с 9 до 19 по Москве Мы с ним разбираем все тревожные ситуации, все негативные эмоции, которые у него за день возникают И это делаем здорово. это два месяца ну как... <смех> ну, вы как считаете? Э, ну, вот, то, что я купил курс, я, я не я, я прекрасно понимаю, что все зависит только от меня, от моих действий ежедневно, как мы уже выяснили. Да. Вот. Но все же у нас, ну, э, насколько вероятно, что это действительно даст, ну, результат, я не знаю. В любом случае даст результат. Вопрос только в том, какой, насколько большой результат. Применив uh -huh. хотя бы попыта ну если вы просто будете применять это ежедневном... на ежедневной основе, все эти технологии будете пытаться, то вы тоже получите результат. Просто может быть он будет идти чуть медленнее, uh -huh. а может быть у вас просто будет больше ошибок, но даже эти ошибки, они потом... То есть вы какие-то ситуации разобрали, тут разобрали, тут разобрали, и ваш опыт будет повышаться. А на основе него вы потом даже те, которые поначалу ошибки совершали, сможете потом исправить. То есть здесь то же самое. Если вы занимаетесь по видеокурсу пару месяцев, непрерывно разбирая все ситуации, ориентируясь на свой эффект, то есть вы же можете видеть, да эффект есть от разбора ситуации или нету. Я стал спокойнее к ситуации относиться? Я стал спокойнее относиться к своему поступку? Если да, вы сделали все правильно. Даже если это не очень правильно было сделано технически. И если вы так раз за разом получаете эффект от каждого разбора, то эффект накапливается и позволяет вам автоматически потом правильно воспринимать новые возникающие ситуации. Угу. Поэтому очень важно, что однажды проработав восприятие, вы формируете у себя правильное отношение ко всем ситуациям. То есть однажды mm -hmm. проработав этот вопрос, вы навсегда сохраняете у себя правильное восприятие к таким вот ситуациям в жизни, которые вызывают негативные эмоции. А прошлое мне необходимо перерабатывать, что-то доставать там оттуда? В прошлого ждать. у вас всегда и всплывают воспоминания о прошлых ситуациях. Если что-то вы вспомнили, в да, в настоящем, но вы вспомнили что-то, это значит, что у этой ситуации есть некая эмоциональная значимость, то есть она вызывает негативные эмоции. И вы у -у -у. эти ситуации из прошлого и разбираете, просто она всплыла сегодня. У -у -у. И получается, и сегодня все время есть. по горячим следам что-то возникло, я зафиксировал, разобрал. Опять мне что-то напомнило про какой-то случай пятилетней давности, я его зафиксировал, разобрал. <Стану> mm -hmm. Спасибо. А, а, а, а ш, ш, ш, что насчет каких-то а, веры в какие-то убеждения касаемо себя? Допустим, я думаю о том, что вот я такой-то такой. -то, такой -то. Да, это mm -hmm. связано mm. с восприятием <свист> отдельных ваших событий в прошлом. Если вы поменяете восприятие к этим отдельным событиям в прошлом, то ваше общее представление о себе автоматически поменяется. То есть если mm. я считаю, что я ошибся в этой ситуации, в этой, в этой, в этой, и в этой, то я считаю, что я часто ошибаюсь. Если я поменял восприятие ко всем этим ситуациям, то я уже перестаю считать, что я часто, часто ошибаюсь. То есть от частного формируется общее представление о себе. Поменяв восприятие к частным своим ситуациям, к частным событиям, где вы как-то поступили, к конкретным поступкам, вы меняете восприятие к себе, к себе в целом, и начинаете спокойнее относиться к самому себе. Здорово, здорово, доступно. Да, поэтому просто внедряйте, пользуйтесь, потому что многие думают, что они вот видеокурс купили, прослушали и такие типа это должно помочь. Нет, это технология, которая разработана для решения этих проблем. И нужно брать эту технологию внедрять в свою жизнь. Вот все, что нужно делать. Я искал это, ну какую-то практику, которая направит мне в ну, нужное направление для меня, которое поможет. Я искал это. Ну вот, а вы ее и приобрели. Спасибо вам большое. Ну, наверное, я не знаю, вопросов нет, наверное. Хорошо. Но все равно мне... Последнее, наверное, скажу. Все равно есть... Как, ну, как какое-то убеждение вот в этом, такое сильное, прям, которое тебя держит. И, и может, это страх какой-то. Я не могу ну, понять. Потому что, смотрите, допустим, когда я начинаю что-то вот, делать... Видите, вы, вы должны понять сразу для себя, вы что хотите? А, разобраться или решить эти проблемы? Понять эти проблемы или решить их? Вы просто определите для себя, чего вы хотите. Я, допустим, хочу, Понятно. чтобы люди решили свои проблемы. Если даже вы сейчас еще не очень понимаете, как это все устроено, решив эти проблемы с помощью этой технологии, вы сможете в итоге, благодаря тому, что вы решили проблемы, понять, как эти проблемы были устроены. А вы пытаетесь понять проблемы, чтобы их решить. Так не произойдет. Да. Ага. А я думал именно так. Нет, Но... нет, это невозможно. То есть, когда мне приходят люди и говорят там... У меня проблемы с сепарацией с матерью и другие моменты. Я понимаю, что людям просто засорили голову, и они в итоге начинают заниматься самокопанием, вместо да. того, чтобы менять свою жизнь. А ваша задача менять свою жизнь. Тогда вы поймете, как эти все вещи устроены. Вы будете понимать это точно так же, как я сейчас это понимаю, потому что это даст результат. Если это дало результат, значит представление о проблеме было верным. Если у вас даже сейчас другое представление о проблеме, это не важно. Главное применить что-то новое и получить результат. Тогда у вас весь пазл сойдется. А, ну а как насчет того, чтобы выяснить причину, знать причину, ну, чтобы понимать, с чем работать? Разве это не так? Причина в ежедневных ваших реакциях негативных, связанных с вашим восприятием отдельных ситуаций. У вас есть специфика восприятия ситуации неопределенности. То есть я могу объяснить, вы когда что-то планируете, вы не знаете, как будет в будущем, это ситуация неопределенности, она вызывает страх. Когда что-то произошло в прошлом, например, вы как-то поступили, вы не понимаете, почему так поступили. Это тоже ситуация неопределенности, и это вызывает уже негативные эмоции. Но дело не в том, чтобы это объяснить. Дело в том, чтобы это скорректировать. Потому что если этих проблем нет, вам будет совершенно наплевать, почему они у вас появились. Ну, да. ну, вы же не думаете о том, почему у людей появляется лишний вес, если у вас его нет. Да. Ну да. Ну да. И получается, это не важно. Важно получить быть, результат, равно. и тогда без разницы. Хорошо. Ну, еще момент такой. Уже все, уже, наверное, последние вопросики. Кстати, да, время. Не потерял мысль. А, вот, вот. В чем еще смысл моей запутанности, проблема запутанности? Я перестал понимать, что для меня именно хорошо, что плохо, свои какие-то ценности. Я, я стал сомневаться, знаете, ну, ну, в, ну в этом вот вы сейчас говорите что хорошо, что плохо. О вещах, не которые вас заботят, что ценности там и так далее, а вас пугает то, что вы сейчас рассказываете, что вы сомневаетесь в своих ценностях, вас это пугает. Вам виднее, наверное, я не знаю, наверное. Ну, вот вас это заботит, как бы, именно потому, что вы можете считать, что то, что вы сомневаетесь в своих ценностях, что это ненормально. Да, что. Мои Но, если вы что-то считаете в жизни ненормальным, это вызывает страх. Это как раз те тревожные события, которые надо разбирать. И тогда, если угу. бы у вас эта эмоция никаких не вызывала, что вы сомневаетесь в своих ценностях, если бы это не вызывало негативных эмоций, то, что вы сомневаетесь в своих ценностях, вас бы это не беспокоило. Вы бы сказали, да, окей, я сомневаюсь в своих ценностях, для меня это норма. Да, вас но это я... беспокоит, потому что это вызывает негативные эмоции. Ну, я просто даже перестал... Ну, я не могу четко сказать, допустим, что вот это, это для меня нормально, а это нет. Угу. Если я, я это и делаю, то да, вы правы, я, наверное, в этом сомневаюсь, то, что вы сейчас сказали зале я испытываю страх. Это Поэтому здесь главное Испорт. начать с ежедневных реакций, а дальше уже все будет меняться, исходя из вашей коррекции этих ежедневных реакций. Ваша жизнь и ваше отношение ко всему будет меняться по мере вашего разбора этих событий и изменения к ним вашего восприятия. Mm -hmm. Я просто знаю, если бы убежден, что э, ну, наше же убеждение, да, там... Принципы установки – это как фундамент личности, как основа какая-то. Наоборот. И это от... следствие. Да? Да, это следствие думал... отдельных ваших восприятий, отдельных ситуаций в жизни. Смотрите, просто вдумайтесь. Ваши текущее представление о жизни, ваши убеждения сформированы тем, что у вас было в жизни. Была бы у вас совершенно другая жизнь, у вас были бы совершенно другие убеждения. Поэтому столько людей и столько разных мнений, столько разных мировоззрений, столько разных убеждений, они формируются автоматически, исходя из жизненного опыта человека. Поэтому вы их да. не выбирали, они сформировались сами. А вот то, что вы можете сделать, это скорректировать те ситуации, которые сейчас негативные эмоции вызывают. И автоматически скорректируются и убеждения, связанные с этими ситуациями. То, стану то есть, стану положительными? Не ну, совсем. Относительно. Это не так происходит. Но все же, как изменить убеждения? Есть же, которые разрушают. Разбирая отдельные ситуации, на основе которых они созданы. То есть, вы не можете взять убеждение поменять. Оно как бы связано с ситуациями, Но как только вы поменяли восприятие к ситуации автоматически поменяют свои убеждения. Сами по себе. Убеждения. Вот и все. Все очень просто. Да, <свят> все, все, просто, все очень просто. А самооценка? Я вот ну, вас само... тоже спрашивают Отдельные ситуации, где я считаю, что я поступил плохо, или что я плохой, недостаточно хороший, там и так далее. И в итоге у меня mm -hmm. формируется представление о себе, что я какой-то не такой. Мое убеждение связано с восприятием отдельных ситуаций. Я поменял восприятие mm -hmm. к ситуациям, поменял и общую свою самооценку. Я работал с психологом, там, пять сеансов, примерно, ну, вот у нас здесь, да, в Беларуси. И он на этот счет дал мне упражнение, как бы, выписывать ежедневные свои достижения. Как я понял, это, наверное, для того, чтобы поменять восприятие о себе и поднять свою самооценку, это работает, это действенно или все-таки... Лучше, ну так. Как вам сказать? Я не знаю, насколько это работает, но я знаю точно, что у каждой техники есть своя эффективность. Если мы возьмем ваш случай, например, то, наверное, и я, и вы, и все остальные люди вокруг, мы хотим работать э, в техниках, которые дают наибольшую эффективность в этих проблемах. То есть можно человеку и с помощью гипноза эти проблемы решать. Только гипноз будет давать эффективность, может быть, 10%. То есть из 10 человек даст эффект у одного. А эта технология дает результативность в 90% случаев. Из 10 человек 9 это поможет. Поэтому здесь мы говорим, что можно пробовать разное. Но лучше начать с самых эффективных технологий, внедрить ее. Ну и экономить время и силы. Хорошо, все, наверное, вопросы закончились, Больше спасибо. не буду загружать. Спасибо, за то, что столько вопросов. Обязательно, думаю, всем подписчикам на канале будет очень интересно наше такое интервью. Спасибо, что дали возможность записать его. Все, кто остались вопросы у подписчиков, переходите в комментарии, пишите в свои комментарии. Мне очень интересно, что вы обо всем этом думаете. А вам еще раз большое спасибо. И вам спасибо. Всего доброго. Всего Счастливо. до свидания. Всего доброго.